Сегодня 20 июня, меня зовут Никита Герасимов, я трейдер с летним стажем, в ТОПСО трейдер, торгую уже четвертый год. В принципе, причина, по которой мы здесь собрались, мы хотим посмотреть, что же происходит на рынке, понять его движение и найти интересные торговые решения. Итак, приступим, как обычно, с нефти. Специально оставила наши торговые рекомендации с нашего обзора, который мы отбирали неделю назад, 13 июня. И, в принципе, все хорошо отработало. На самом деле, я планировал, что все же сразу идем вниз. По той простой причине, что проторговка, вот эта тактическая большая флетовая область, вот она. Она была достаточно долгой и достаточно волатильной. И в принципе мы здесь спокойно могли уйти вниз, пройти насквозь вот, этот, вот это классное накопление и уже потом что-то начать корректировать Но нет, обращаю внимание именно на эту область. Мы здесь находились практически неделю. Здесь мы накапливали всех желающих зайти в покупки. То есть накапливали, обманывали, зарабатывали. В любом случае, мы сделали вот последнее такое ложное движение наверх. Собрали весь интерес в лонги и ушли в продажу, ушли в шарты. Какие цели я вам показывал? Первая цель. Как вы видите, у меня установлен индикатор Dynamic Level. Вот он. Настройка. Одна неделя. Что это такое? Это, в принципе, шлейф, недельный шлейф по ПОЦУ. А ПОЦ – это сам проторгованный объем. Чем он может быть нам интересен? Это наибольшая, скажем так, точка ценового уровня, где было наибольшее сопротивление как покупателей, так и продавцов. В связи с чем он может выступать как хорошим уровнем поддержки, так и хорошим уровнем сопротивления. В с чем, первую точку на разворот я указывал как раз таки его и чуть повыше. Вот два хороших было динамических уровня. К сожалению, первый абсолютно не заметил. Такое бывает. От второго мы как раз таки отбились и ушли буквально там, насколько я вижу, в 5-7 тиков. Развернулись и ушли. Дальше была попытка его проретестить и полный вход вниз. Основная цель, которую я неделю назад вам указал, была 44.0. Промежуточные цели были 44.32, точнее, нет, 44.50. 44.50 это я уже сместил. И могла быть промежуточная цель 45.30, 45.35, но она больше была интересна нам не как цель на выход, а как точка на вход. И, в принципе, мы практически до нее дошли. Но, к сожалению, входа не оказалось. Сегодня э, была интересная точка на вход вот от этих классных вливаний. Здесь были достаточно хорошие классные вливания под конец дня понедельника. Сейчас я вам покажу. Прошло здесь по, по 2,5, по 3, по 2,200 количество контрактов. Достаточно хорошее, мощное классное вливание. И под конец дня американцы еще залили и кто-то из американских участников залил в рынок одной заявкой более 1100 контрактов. В чем это может говорить, что кто-то кто что-то знал. В первую очередь это истерию инвесторов, что слишком большие запасы нефти, слишком большое производство, что на рынке идет перенасыщение, и многие отказываются от нефти, Точнее, отказывается от покупок в сторону продаж. И вот, в принципе, результат. Что мы можем видеть? Мы дошли до второй цели. Она была менее вероятной. И на самом деле я не рассчитывал, что к сегодняшнему, к сегодняшнему дню мы успеем подойти. Я планировал, что где-то мы завтра, либо к четвергу подойдем. И вот это движение за неделю на 3,5 доллара, даже чуть больше, но лишний раз заставлять задуматься, ну, насколько истеричны бывают продажи и как трудно все-таки цена растет. Какой план на неделю? Как видите, у меня есть на графике чуть меньший битпринт. Здесь прошло 700 контрактов. 700 контрактов прошло ровно по уровню 43. Что это может быть? В первую очередь, это могут быть столпы, которые прятали на этот уровень, либо за этот уровень, либо за пару тек, могли снести их. А во вторую очередь, кто-то по рынку решил продать, но, возможно, это было неудачно. Либо это могли быть рыночные заявки роботов в продаже, и под них были исполнены лимитные покупки. Тут, в принципе, гадать можно достаточно долго, в любом случае я сейчас советую не влезать в нефть а подождать развитие подождать коррекции в первую очередь коррекция возможна вот к этим кластерным вливаниям если давайте повыше пропорцию ингредиента вы видите также что есть индикатор профиленка и есть здесь в принципе такие достаточно существенные горизонтальные объемы, которые могут оказаться может быть не сильным, но тем не менее сопротивлением и могут цену скорректировать. Я отметил раз и два достаточно интересных горизонтальных объема. В первую очередь я от них жду коррекцию и предварительно я ожидаю, что в ближайшие 1-2 дня мы можем увидеть какое-то коррекционное движение. Возможно, мы попытаемся поторговать вот эту пустоту. А как известно, рынок, как и природа, пустоту не любит и старается ее заполнить. Не уверен, что мы дойдем куда-то выше, но к 44 или к 40 или даже к 43 60 мы вполне можем подняться как вы видите цена неохотно сейчас откатывает и на самом деле лучшая моя рекомендация подождать решение дня что сейчас может произойти если мы будем неохотно а планомерно откатывать вероятно всего это всего лишь коррекция и крупный участник рынка до сих пор в позиции и мы можем увидеть дальнейшее падение куда мы можем увидеть дальнейшее падение Третья, самая основная цель у меня была 42. Вероятность того, что мы не дойдем с учетом с учетом вот таких падений, она достаточно высокая, но я предлагаю переплювиться на 4-х часовке. Здесь уже мы видим более, более детальную картину на таком масштабе. В первую очередь стоит обратить внимание, где мы сейчас находимся. Мы находимся вот в этой области, когда мы были в игре а здесь вот, здесь была локальная проторговка, и именно на этой проторговке, именно на цене 43 мы остановились. Допуская, что мы можем попробовать обновить вот этот лей, это как раз таки 42, 42, 20. это область, вполне данную цель мы можем взять где-то в четвергу к но на самом деле это не приоритетная сейчас цель. Я, я думаю, что процентов 60 мы идем на коррекцию. И дальше мы можем либо флетить, либо также резко продолжить движение. Процентов 40 мы сразу с этих уровней уходим вниз. Единственный момент, который меня смущает, если взять в расчет технический анализ, хотя опять же таки с каждым месяцем он работает все меньше и меньше. Как видите, я отметил канал, по которому мы идем, он у нас нисходящий. Мы сейчас находимся на как раз таки нижней его границе. Вот начало канала, вот конец, Была, был ложный выход из канала и обратный вход наверх. Как сейчас может повести цена с точностью сказать э, не берусь в первую очередь э, мне интересно вот э, возврат сюда к 44 чтобы э, была проторгована что на рынке если это происходит то достаточно качественно мы можем уйти дальше вниз опять же таки все может, э, все, не может все зависит от инвесторов э, от их настроя на на рынок и на настрой на рынок и непосредственно на запасы нефти на добычу нефти никто не верит в том в то что ОПЕ как-то сможет повлиять в первую очередь я думаю следят на брововые установки по Америке если я правильно помню 23 недели подряд мы точнее они количество бурых установок с каждой недели все повышает и повышает. Раз в две недели это практически полгода. Безостановочно клепает, клепает, клепает. А, какая мысль из этого исходит, что я в принципе в чате писал, что для многих нефтяных месторождений такая цена уже становится нерентабельная и вполне допускаю, что могут крупные нефтяные трейдеры отторговывать в лонг, то есть э, захватить толпу как можно больше. То есть вполне мы можем здесь увидеть какое-то флотовое движение, пока оно маловероятно, но все же оно возможно. И э, с подтверждением уйти наверх. Но опять же таки при такой тенденции э, мне кажется, что мы можем вполне дойти до 42 в течение следующей следующих семи дней это что касается нефти так что по целям в первую очередь коррекция это уровень 43.30 43.60 а третья основная цель коррекции которая возможна это 44 ровно а максимальная цель я думаю это 44.30 это уровень поддержки сопротивления но как-то оно будет это совсем будут консервативные продажи, и на самом деле я пока в такую коррекцию не верю. А, вероятнее все мы остановимся вот здесь и можем пойти сначала на 42,50, а потом еще, а потом на 42, 42,50. Вот примерно так, пока не красиво в приоритете, завтра посмотрю как закроется день и возможно скорректирую скриншот и уже в красивом виде вам отправлю, сможете посмотреть. Вопрос по нефти, у кого есть? Какие вопросы по нефти? Что может быть непонятно, либо вы видите как-то по-другому рынок, не стесняйтесь, спрашивайте или советуйте, разберем, возможно я что-то могу упускать. Опять же, таки, смотрите, были хорошие кластерные вливания, цена здесь начала плетить, ее и вниз не пускали, и особо наверх не пускали. То есть, стандартный хороший горизонтальный плет, набрали позицию, а набирали его позицию долго и продавили. Сейчас мы видим дополнительное кластерное вливание, то есть что есть такое кластерное вливание? Зачастую это остановка движения, то есть объем, объемная остановка движения. В данном случае мы видим, что останавливает вот это падение. А вероятность того, что пойдем дальше вниз, она на данный момент крайне мала. Какова вероятность движения к 40? К 40. На данный момент это будет даже не на М30. часовке часовки. Вероятность движения вот сюда. С одной стороны, движение э, не такое большое и при такой тенденции мы можем сходить и... На какой промежуток времени? Как раз таки теоретически за одну неделю мы можем сказать. Вопрос только психологического комфорта, готовы ли инвесторы э, на такой шаг. То есть, готовы ли э, хватит ли у них сил и денег э, поса посадить так рынок? То есть, э, тут же не только нужно учитывать э, геополитические интересы да? для Америки, для Китая, дешевая нефть с точки зрения. А потребление, да, это безусловно выгодно и они ее будут э, скупать э, в удвоенном количестве, что в принципе они делают, особенно Китай, там уже, мне кажется, сотни миллионов баррелей накупили. Другое дело, что есть еще и малый бизнес, средний бизнес, который завязан на не, не все табычаи, на, не, на и как он повлия, э, поведет себя на такой низкой цене вопрос остается открытым на данный момент вероятность того что пойдем к 40 вот, обновлять вот этот вот лой, и ну, скорее всего даже даже не этот лой, 40 это у нас ну да даже вот этот лой вот куда-то сюда на данный момент во-первых слишком мало в первую очередь по той простой причине это психологически некомфортно рынку, и мое мнение, тот же ОПЕК старается сделать все, чтобы этого не допустить. Так что если мы говорим о процентовке, вероятность меньше 5%, это на данный момент. Возможно, к концу недели что-то изменится, и там уже будет видно. Опять же, в первую очередь, я думаю, вас интересуют внутридневные Тенденция а внутренние тенденции мы, в принципе, рассмотрели. То есть коррекция, э, три потенциальные точки на вход, после чего э, хороший классический шок. Пока э, пока какого-либо разворота на данный момент я не могу наблюдать. Его просто попросту нет. А, верно? Паник те на графике внизу отображается кумулятивная дельта. Она помогает э, на часовом э, таймфрейме не особо. То есть я поглядываю на баланс, э, но не особо. Б лучше она работает на самом деле по э, range графикам Вот такие, например. Да? Здесь она работает лучше по той простой причине, что ее, во-первых, проще здесь понять, а во-вторых, э, она у меня здесь внутрисессионная. Что касается баланса, простой пример. Вот у нас было движение хорошее, мощное вниз, баланс просел, и сейчас мы его практически в ноль выкупили. О чем это говорит? Что затарились в лонг. Но, опять же, затарились в лонг, это, конечно, хорошо, но движение по цене пока не происходит. То есть на данный момент у нас пока дивергенция. Да? А вероятность движения в лонг она безусловно хорошая но если она не произойдет то будет достаточно сильный дисбаланс и как будет отыгрывать этот дисбаланс рынок может не совсем приятно отыграть вплоть долго. по нефти если будут вопросы пишите в чат а мы приступаем к S&P500 что есть с S&P500 в принципе о чем мы с вами говорили? Что наиболее приоритетное движение у нас наверх, в 24.50, но также возможно коррекционное движение, а с учетом того, что мы находимся в таком большом, достаточно флэте. Основной флот я отметил такой бежевой области. Сейчас пока удалю. Вот этой бежевой области я планировал, что мы по наберем позиции, возможно даже сходим вот к этой области. Откуда был хороший был достаточно импульс и перед импульсом были хорошие классные наливания. В принципе как раз это и произошло. А не дошли буквально пара тиков, развернулись, импульс, мощная коррекция и снова импульс. Что мы сейчас наблюдаем? Почетной раз мы наблюдаем исторический хай, но сейчас рынок ходит пободрее, он как-то оживился благодаря новой экспирации контракта. Как вы видите, я отметил 24.41.75. 24, Это достаточно мощный здесь был импульс. Импульс вот из этого флета, который мы достаточно мощно и поглотили. Он уже у нас тестировался на прошлой неделе. Если я правильно помню, 14 лет у нас было где-то в четверг. Он у нас тестировался в в четверг, 14 числа, плюс минус среда, перед нефтью. И э, сейчас происходит повторный ретест. На самом деле не уверен, что он удержит падение. В первую очередь, интереснее падение выглядит вот в эту область. Это 37,50-32,50. Объясним почему. Откуда взялся уровень 37,50? Если взять вот эту сегодняшнюю проторговку, когда мы потихоньку, постепенно набирали позицию, и после чего пошел импульс, вот как раз таки по верхней границе вот этой этой бежевой области идет у нас фокс, сам проторгованный объем. В первую очередь цель я вижу сюда. Вот так Если отметить. То наиболее интересно для меня в плане лонга вход от 37.50. Опять же, с учетом того, что есть небольшая, запоздала, но все же корреляция с нефтью, уход отсюда не совсем логичен. Хотя рынок сейчас становится все, все меньше и меньше логичным. Поэтому основной лонг я рассматриваю 37.50 с целью, целью 24.50. На самом деле не уверен, что сейчас мы сможем ее пробить. В течение следующих семи дней. Здесь достаточно хорошо закрыли этот уровень, были мощные лимитки, они в принципе сейчас стоят. Так что 24.50 это основная цель. Что касается вот этого красного уровня, который находится на 24.3550, если взять абсолютно все вот это вот накопление, то вот такой промежуточный уровень, точнее не промежуточный уровень, то поза будет у нас как раз таки здесь. Единственный момент, единственный нюанс. Не очень любят S&P 500 смотреть на вот такие проторговки, какие там были пациенты. Обычно их не замечают. Но, тем не менее, в уме держать надо. И вторая, не вторая, а третья цель. Нет, прошу прощения, запутал вас. Красный уровень, он у нас не к месту, это у нас а, постконтракта. И контракт у нас начался буквально в понедельник новый, поэтому он для нас не актуален. А вот что касается вот этой проторговки, она в ПАЦ 3250, но тем не менее, как и сказал, не очень любит а, S&P 500 а, смотреть на такую большую проторговку и на пацы плюс S&P 500 является инструментом достаточно инерционным, поэтому вот если брать вот такую большую проторговку, мое мнение, есть вероятность, что отобьется, но на самом деле меньше. Если уж этот уровень не удержит, а вероятность того, что не удержит, ну где-то процентов 40, то мы можем спокойно сходить вот в эту область, но пока об этом говорить рано. Думаю, более точно можно говорить будет уже завтра, ближе к носям по нефти или даже на самой нефти. Вот. Пока же основной, основной акцент на 3750 и лонг. Опять же таки, просьба не входить слепо, а искать свое собственное подтверждение. То есть если ваша торговая методика говорит, что да, действительно нужно покупать вот где-то в этой области, то тогда уже категорически рекомендую использовать совместно как. Вашу торговую методику, так и мою. По S&P 500 вопросы есть? Пока вопросов нет. Если появятся вопросы, welcome. Золото. Что касается золота. Золото планомерно падает причина в принципе проста многие вкладываются в долг. то есть многие инвесторы во-первых увидели результаты процентной ставки ее подняли на это к сожалению или к счастью не было уже секретом видели достаточно позитивную риторику Джанет Йелен и если я правильно помню как вчера выступал Гадли, который полностью поддерживает Елен и Многие инвесторы э, делают, делают следующий вывод, что до конца года будет еще одно, как минимум, повышение процентной ставки. В э, с чем деньги из э, золота планомерно перетекают в доллар. Поэтому мы и видим, да. Иена падает, золото падает, доллар укрепляет свои позиции. Э, это будет происходить до тех пор, пока. Мы не увидим а, разочарование инвесторов. Разочарование инвесторов мы можем увидеть не раньше, как а, а, начнут поступать даже не, не одна негативная новость по статистическим данным, а какой-то даже блок, который подряд а, выдаст, что не все так хорошо а, в Америке, и, возможно, стоит диверсифицировать свои риски, и золото стоит вкладываться по-новому. Что касается э, потенциальных целей. На самом деле, э, сейчас я вижу, что мы отбиваемся вот от этой э, области проторговки. Э, что вообще есть эта область проторговки? Обращаю внимание, смотрите, у нас был импульс проторговки. То есть. Цена никуда особо не отказывает, как бы сказали любители графического анализа, так это же флаг. Ну в принципе да, то есть идет импульс, крупный участник рынка остается в позиции, вот здесь у нас есть даже э, кластерное вливание большого объема, останавливает движение, набирает новых участников рынка, куда в первую очередь всех, всех кто желает продать за счет них, Набирает топливо, новый импульс. Опять идет флетовый набор позиций и снова импульс. Есть, почему это важно? Во-первых, здесь остаются ордера, за счет которых лимитные ордера в селл, за счет которых роботы могут протолкнуть цену по рынку лонг. Сейчас мы их закрываем в первую очередь. И от этих, после закрытия таких ордеров цена может скорректировать. Это раз. А во вторую очередь мы встречаемся с сопротивлением, ну в данном случае корректнее сказать с поддержкой, с уровнем поддержки. А что есть уровень поддержки? Это э, тот ценовой уровень, где был интерес у крупного участника рынка. И если он у него остался, то он будет этот уровень защищать. Если же его такого интереса нет, то в первую очередь эти позиции будут сметены. Что еще у меня здесь? Я выделил, как вы видите, вот эту проторговку, от которой мы ушли наверх, и уровень 62, который неоднократно позволял нам зарабатывать на протяжении практически двух месяцев, а также вот, вот эту область и вот этот рост. По той простой причине, что в этой области мы накопили, даже можно немного вот так делать, Видите, пост даже у нас падает. А в этой области мы накопили внизу определенный объем, который позволил нам протолкнуть цену наверх. Это раз, а два, а пока цена росла, опять же таки были проталкивающие объемы, и каждый такой интересный протолкивающий объем мы видим на профиле рынка. На самом деле профиль рынка достаточно интересная вещь. Я категорически рекомендую всем, не ознакомиться. Может быть, в ближайшее будущее доделаю презентацию и вам не скину, почитайте, посмотрите. Думаю, будет полезно. А пока. На данный момент мы отбиваемся от этого паца, В принципе, уже у нас вторая часовка идет. Что касается отбития коррекционного движения, не уверен, что оно будет большое. Основной интерес, он мне представляет, вот эта зона по той простой причине, что, даже вот так я выделю. Здесь есть достаточно интересный э, уровень поддержки сопротивления, который не давал цене вырасти. То есть он, э, как э, крышка в банке, закуприл цену, позволил собрать всех подосов, и только потом крышку открыли, и цена прошла наверх. Здесь с чем? мы можем столкнуться с этим сопротивлением, и самое логичное движение, которое на данный момент представляется порядка 80%, это движение к уровню 1235. 1235, 1234, да, 1235, 1234. Вот. На самом деле вот эта область большая, и мы можем... Допускаю, что мы можем как-то здесь не очень быстро идти, в принципе, вот, как вот это движение было, но тем не менее вот к, этой, вот к этому ценовому уровню с очень большой вероятностью мы подойдем. Что касается отбития от, от этого паца, вероятность есть, но дальше вот это уровня 1248 я не вижу. На самом деле пока планирую, что где-то вот так вот. Ну, примерно вот с этих цен, где сейчас цена находится, 12.45 плюс-минус, мы можем пойти дальше вниз. А, основная цель это 12.35, а, вторая промежуточная цель это 12.27,5. 12.27,8, и финишная цель это 12.20, это возврат вот к этому к нижней границе вот этой торговки. А, Давайте я сделаю следующим образом. Итак. На данный момент пока это основная цель. Как вы знаете, мои основные цели могут до них идти неделю две. Поэтому пока сюда особо не смотрим, но тем не менее в голове держу. А, покажем нам интересно. Уровень. Сейчас 12.45. Uh, это раз. 12.45 секунду. 12.45, uh, средний уровень сейчас 12.50, на самом деле 12.50 он достаточно uh, мало вероятно, хотя 12.50, 12.51.7 вот эта область, которую, в принципе, я отметил, но планирую, что мы к ней подойдем после нисходящего движения. И как на откат, вполне мы можем вот так сходить наверх. Опять же, вы видите графический стакан. Здесь достаточно большая лимитка, она выступает в роли бетонной стены. Она манипулирует рынком и не дается не упасть. Вот в первую, очередь, в первую очередь цена может корректироваться с, с простой целью. Почему цена, в принципе, корректируется? Не хватает топлива, необходимо набрать топливо среди простого ритейла, то есть среди нас с вами. За счет, то есть кто нам нужен? Нам нужен, нужны покупатели, кто по рынку покупает, или еще каким-либо образом покупать, заходит в рынок, чтобы их вывести в минуса. И чтобы вот эту лимитку преодолеть нам нужно послышать хорошее топливо в первую очередь мы идем за топливо сейчас что касается золота по золоту пока вопросов нет, хорошо вот так выглядит основное движение золота Основное движение золота за последние, последние два месяца. Искренне надеюсь, что не так скоро это произойдет, но тем не менее, в ближайшие две недели вполне можем сюда подойти. Вот. Что касается внутридневных рекомендаций, я бы посоветовал... Вам, если у вас есть возможность на других э, торговых платформах я посоветовал вам э, изучить профит рынка и натягивать его в первую очередь не на импульс а в первую очередь на торговку, то есть это плетовое движение когда цена двигается горизонтально вот. э, если у вас есть оттас, то проще нажимать кнопку F3 и в принципе все это видно вот. также вам, э, ваша торговля вам могут помочь Кластерное вливание. Они у меня отображены в виде ромбов. А что это такое? Это визуальное отображение ленты принтов. То есть, по факту, в мом... не в момент времени, как и принты, а кумулятивно они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И когда в кластере проходит большое количество контрактов, как по бедам, так и по асхам, но у меня они разделены по цветам, Розовые таски, синие это беды, то они у нас появляются на графике. Значение, насколько я помню, у меня больше 2000 должно быть. 1100. А от бигпринтов почему-то нет. Можно снизить до 300. Вот. Очень часто они выручают, особенно когда находишься в позиции, вот, допустим, здесь. Смотрите находились в позиции цена падала и как только начали проходить такие достаточно мощные классные вливания было принято выйти из позиции и посмотреть чем это закончится как, как видите это позволило сэкономить достаточно сколько? ну да 11 ну поменьше 10 долларов 100, 100 тип позволило сэкономить поэтому изучайте оно, оно на самом деле действительно полезно. Что касается евро. А евро тоже ситуация чуть проще. Благодаря процентной ставке, благодаря достаточно позитивным отзывам глав ФРС, а, точнее даже глав ФРС, главы ФРС и не последних и ее лиц, евро находится на данный момент под давлением. У нас а, предстоят... На этой неделе несколько еще заявлений, насколько помню, сегодня и вроде как в четверг, могу ошибаться на счет четверга. В любом случае, в любом случае евро кстати, совсем забыл. о чем мы говорили на прошлой неделе. На прошлой неделе мы говорили, что наиболее приоритетное движение это вниз с целью 1.11.23. Но также есть вероятность, что будет пострел наверх. Пострел наверх, естественно, произошел перед процентной ставкой, перед процентной ставкой на позитивных данных по Америке. Вот. На самом деле по евро я планировал, что мы остановимся здесь, но сходили чуть выше до вот этого уровня. И, к сожалению, здесь вынесло по стопам здесь не позволили зайти и пришлось заходить многим вот здесь после классных ливаний уже по рынку что касается цели основная цель была вот эта область ниже было маловероятно в принципе мы до нее не дошли не хватило нам времени по экспирации я думаю мы бы успели дойти но тем не менее как есть. Да, фактически ее коснулись, кольнули, и ГПМ открылись наверх. <coughs> На данный момент цели остаются без изменений. 1.11.23, 1.10.88. Это основные мои цели. Коррекция возможна. В первую очередь, коррекция возможна вот к этому уровню. Это 1.12.200. 1... Сейчас. 1.12200, и э, дальше планирую, что цена также продолжит движение вниз. А Каких-либо существенных предпосылок, э, что цена развернется, пока не видно. Я думаю, есть вероятность. Есть вероятность разворота цены, э, по крайней мере, коррекционная, при условии, что будут хорошие позитивные статистические данные по еврозоне. В первую очередь, это ВВП. И, возможно индекс с ИСМ и и как, как последние два повлияют как они сейчас влияют не уверен что они существенно потому что с каждым, с каждым месяцем все хуже и хуже а вот ВВП вполне может повлиять опять же таки не забываем что когда толпа настроена на продажи их очень любят забирать и уводить в другую сторону, как это было неоднократно, в том числе поеду. Общая тенденция у нас выглядит следующим образом, что набрали набрали движение. На данный момент до сих пор продолжают набирать движение, потому что мы вот из этой области не вышли. В первую очередь, по, по этой причине я указываю вот эту нижнюю по вот, трассе вот эти две нижние э, границы, мы отсюда можем отбиться и в первую очередь я их указываю как цель, что существенного пока импульса и выхода вот из этой области нет. А в этой границе мы находимся с мая месяца и вполне а, вот всего этого времени могло хватить, чтобы набрать достаточное количество покупателей, всех кто хотел вытариться и увести их вниз. В первую очередь вниз ниже 1.11 то есть снести все эти стопы, куда у нас обычно стоят стопы, естественно, за зало, абсолютно глупая идея. Мое мнение, самый правильный стоп ⁇ это стоп математически вычисленный. Когда вы ведете торговый журнал, когда вы видите, когда вы считаете среднее арифметическое значение. Многим это может показаться неправильно, но как показывает практика... <coughs> вот такой математический стоп он позволяет слишком часто не дарить деньги рынку слишком много не дарить деньги рынку вот. если в течение этой недели тут это, в принципе на сколько? меньше тысячи пунктов если в течение этой до, до пятницы мы сможем здесь закрепиться да, то есть начнем флетить вполне возможно, что мы можем вот эту как раз таки область преодолеть вот. если до пятницы не успеем то вероятность того, что мы здесь заплатим окончательно и будет какое-то коррекционное движение, резко повышается. Поэтому смотрим, что будет к пятнице. Это что касается евро. По поводу газа. Неделю назад мы с вами говорили, что наиболее приоритетное движение это коррекционное. В первую очередь, вот к этой границе. 13,070. Если она ее не удержит, то 13 350. Пока мы с вами общались, произошел хороший импульс вниз. На следующий день перед, перед статистическими данными по нефти скорректировались, окончательно засобрали всех продавцов, вынес, вынесли по стопам, зафлетили и ушли наверх. На данный момент самое непонятное движение сейчас по ГАЗу для меня остается вот этот ГЭП. Это простое причине, что мы его не закрыли и сейчас вплетим его верхней границе. С точки зрения логики, вот этот кэп цена должна можно быстрее закрывать. Но с учетом того, что она туда не спешит, допускаю, что попросту ей не дает. И есть определенное давление. В связи с чем, Допускаю, что на этой неделе могут не позволить цене вернуться к 3.020 и 3.040, чтобы этот год закрыть. Если действительно цене не позволят, мы видим, мы видим следующую картину. Планомерное движение наверх цене 2.90, 2.945. Это вот эта поторговка, это у нас динамический левел, динамический поп, и уже, и уже дальнейшее движение вниз. Дальнейшее движение вниз в первую очередь я вижу к цене 2,829. Почему именно этот уровень? Вот она была здесь хорошая, достаточно интересная поторговка. Этот достаточно интересный ключевое слово интересный для нас а, уровень поддержки. Его неоднократно тестировали. Он удерживал позицию. И, если я правильно вижу, как раз таки тут даже и допом открывали. Но не суть. 2829 наиболее интересный уровень для того, чтобы закончить свои продажи. Это как раз таки план на неделю. Что касается классных клеваний, как вы видите, на, новом, на новой экспирации их не так много, буквально 1-2 допчелся. А газу, даже 2000 хватает, а газу на данный момент инвестора потеряли интерес, вот и, хотя движения тем не менее большие есть, а достаточно тонкий сейчас инструмент даже полутора тысячи не набирается, поэтому поаккуратней ваш вход на 10 контрактов может достаточно интересно отыграться и отразиться на движении цены Но, опять же таки у кого 10 контрактов имеется загашники что касается всего общего движения купали мы почти на, 50, на 550 тиков это такое сезонное падение то есть каждой зиме цена растет каждому лету цена падает потому что потребление резко снижается и на данный момент даже близко не вижу чтобы падение это прекращалось то есть, есть вероятность что да будут коррекции есть вероятность что э, будут какие-то обманки но основное движение мы видим отчетливо. это падение и падение достаточно долго. Вполне мы можем дойти до цены от 2650. Основной вопрос, когда это будет, мое э, мнение, что ну, до конца июня вряд ли мы это увидим, а вот в июле или даже ближе к августу, возможно, что-то получится. Как итог, торговая рекомендация по газу. Для агрессивных покупателей покупать с этих уровней есть цель 2,945, это позволит вам заработать порядка 500-600 долларов одним контрактом. Для более консервативных покупателей при подтверждении продавать с уровня 2,945, первая цель 2,38 и 2,829, это что касается КАЗ. И последний инструмент на сегодня это иена как в принципе я уже сказал <coughs> Инвесторы видят на данный момент силу доллара спасибо процентной ставки доллар растет золото с иеной падает и как и золото я вижу дальнейшее падение вопрос только с каких уровней а наиболее красивое движение мы можем увидеть а, с уровня 90 280 если цена туда скорректируется то этот уровень будет достаточно качественный достаточно интересный с точки зрения продаж таких хороших качественных продаж но можем до него дойти в принципе как вот как вот здесь было я выделял что этот уровень остановит мы ходили чуть ниже точно так же сейчас я уточняю что до него мы можем не дойти хотя уровень действительно интересный и можем достаточно быстро и вот с этих уровней пойти сразу вниз Поживо мы видим тем не менее советую подавать вот от этого уровня стоп если кто-то прячет за хаи за лои ну как-то не уверен мое мнение достаточно спрятать его вот за этот подс сэкономить себе 50%. процентов вот, а в любом случае, если он не удержит, то пойдут дальше наверх. Хотя на данный момент это мало читаем. Основное движение продажи – это уровень 89 500, ну, если быть точнее, 89 485. Вот этот уровень, вот от этих классных ливаний на этом уровне мы достаточно долго плетели и пробовали тестировать и уходили достаточно быстро и существенно вниз, если мы говорим о самом поторгованном объеме, то находится чуть выше, это 89.535, в связи с чем вот эта небольшая область является нашей основной целью, дальше цена может как биться, все, все зависит от силы и слабости продавцов, так и продолжить движение, основное движение на эту неделю 89.0040. Движение вот в эту проторгованную область. Которая в принципе неоднократно у нас выступала областью как поддержки, так и сопротивления. Это что касается обзора. А что касается того, о чем мы в прошлый раз говорили. Наиболее приоритетное было движение как раз-таки вот к этому уровню. выделено у меня голубыми линиями. А это движение было, но после того, как мы сделали менее вероятное, 20% менее логичное движение наверх. Опять же, почему менее логично? Когда толпа видит логичное движение, она в него заходит. В это время, когда набирается критическая масса, их разворачивают и ведут в противоположную сторону. Был хороший, сильный импульс на новостях по Америке. Uh, насколько помню, там был, был блок новостей, и он был полностью негативный. Движение было uh, ровно по целям. Первая цель был вот этот POTS. И чтобы преодолеть нам, uh, участникам рынка, пришлось uh, uh, протолкнуть цену рыночными покупками. Вот мы видим Big Print на... Насколько тут? 263 контракта протолкнули цену наверх. И а, окончательно остановились а, вот в этой области, о которой я вам говорил. Область была взята вот здесь. Это было полное закрытие гэпа. Полное закрытие гэпа. И вот на этой области мы с вами натягивали под, Точнее, профилируем. Вот он под Уходили отсюда буквально на, сколько там, на 60 тиков. А дальше уже грандиозное падение вниз. Как раз таки в ту область. О которой я вам говорил, и та область, которая была интерес, не более интересна по закрытию продаж. В принципе, как-то так. Это что касается нашего обзора еженедельного, но, как вы видите, более оперативного, нежели прошлый наш разбор на 2 часа. Какие есть вопросы, ребята? Может быть, что-то непонятно. Фунт нет, Слав, не смотрели. Если есть желание посмотреть фунт, если показывать, что думаешь. Основное желание есть у Славы. Окей, смотрим. Фунт. Цель выполнять шесть 146%. Грассис. стараемся для вас так что касается фунта сразу говорю фунт я категорически не перевариваю сколько не пытался его торговать абсолютно не мой инструмент сплошные по нему стопы либо я не понимаю его логики либо либо он просто не любит меня и тролли Так, в принципе, подгрузился. Так, а что касается гэпа, опять же, как я люблю говорить, удивительно, почему мы его не закрыли. Потому что гэпы цена очень любит и старается закрыть. Но в любом случае, вот в эту область. Вот в эту область. Это у нас 1.29, 1.2980. Давайте сейчас что-то среднее возьмем. 1.2955 плюс-минус цена еще вернется. Вопрос только когда. Основное движение сейчас по пункту вниз. Основано на недоверии, как помню по новостям, а по недоверию правительству. Вот, не очень довольна работы а, премьер министра Мэй и поговаривать даже о ее смещении. Посмотрим, как она будет а, а, отработана. В любом случае, инвесторы верили в себя риски по фунту и стараются эти риски минимизировать, в связи с чем закрывать свои позиции. Давайте мы добавим... Так, тысяча это слишком мало. Я думаю, полторы тысячи будет самое там. Так, объем так нет еды кошки многовато угу. ну вот как то так смотрите вот там сходу можно сказать что пытаются остановить движение падение вниз опять-таки обращаю внимание какое оно некрасивое когда качественно останавливает движение мы видим достаточно плотное такое скопление красных плеваний так вот здесь например либо как вот здесь мощно четко остановили цена откатила пробовали тестировали окончательно вот смотрите вот там хорошая точка в покупке была. Да? Протестировали, снесли чьи то стопы и пошли наверх. Все достаточно четко, красиво. Вот здесь было достаточно красиво. И здесь же все это растянулось, размазалось на вот такую некрасивую сосиску. А, пока не впечатляет, пока ну, то, что вот окончательно остановили, не уверен. Да? А на коррекцию, да, возможно, хватит. На то, что вот... При тесте это удержит, пока маловероятно. В первую, в первую очередь, обращая внимание на уровень 1 на плюс-минус, а если будет коррекция, в первую очередь коррекция будет сюда. Во-первых, при импульсе, даже вот так можно сделать. ну здесь, так. Да. Вот так. Если будет коррекция, она будет в эту область 1 запятая 27, 1 27, 16. Плюс-минус вот эти 13-16 пунктов, они, возможно, пусть цена либо вот так зафлеттит и дальше пойдет импульсом вниз, либо просто кольнет, развернется и уйдет. Опять же, тут нужно разбираться в том, как входит фунт. Что касается цели, давайте включим 4 часовки, посмотрим, куда у нас цена может откатить. Так, вот. Есть у нас понимание, что происходит с фунтом. Повышаем. Так, много. Угу, вторые тысячи. Вторые тысячи. Ну вот примерно вот так выглядит. Как вы видите, было существенно кластерное вливание, которое на по цене какой цена тут 1.30.029, которая полностью установила все это движение полугодовое ну, практически да, полугодовое наверх. Да? Вот так работают хорошие качественные объемные вливания. Что касается Вот этого уровня, вот как пока... Как нам показывается? Так. Ага. Тут у нас уровень поддержки и сопротивления. Но вот уже с новой информацией, тут уже вполне возможно, что мы действительно откатимся. Уже есть вероятность, что существенно откатимся и, возможно, чуть повыше к 1,2740. Но опять-таки, как работают пацы? Либо их мы вот так аккуратно касаемся и разворачиваемся, вот здесь, например, хороший качественный пример. Либо мы вокруг них начинаем вот так платить. И они у нас как ось являются. А вот Платцы второго типа, они самые для нас неинтересные. Да, они как-то какую-то цель могут показать, но от них входить категорически не рекомендую. здесь чем? А, пробуем продажи вот от уровня 1.27.16. Так, сейчас, секунду. Да, 1.27.16. Если не удержат, лучше, лучше уже тогда посидеть, подождать. Возможно, стоит посидеть на заборе, как говорит Артур, и посмотреть, что же происходит на рынке. По поводу покупок, также категорически не рекомендую. Уровень на самом деле интересный, от него не раз уже отрабатывали. Но насколько продлится, насколько влияет кризис в политической элиты Англии, да и тот же Brexit, ну, могут не удержать на самом-то деле. Опять же, смотрите, сколько мы здесь набирали позицию, это происходило с середины апреля. Вот все, все вот это весь этот участок, это был набор позиций. Если бы мы хотели расти, мы бы стали расти сразу. С учетом того, что вот с этих позиций мы ушли вниз, мое мнение, этот уровень, он лишь промежуточный. Да, здесь кто-то зафиксировал позиции, да, определенную помеху создали, но падение продолжится. Опять же, так, насколько помню, на этой неделе у нас должны выходить новости по Англии. Давайте посмотрим. Четверг. Так, это они сегодня выходили. Ага, значит, я а вот эти новости взял. понял. Окей, ошибся. Что касается ну, новостного фонда. Здесь все чисто, значит, это никак не повлияет. А любое движение вниз будет вооруживаться исключительно, мне кажется, во-первых, политическим кризисом в стране он еще не такой существенный, но тем не менее есть. Раз. Два. Не забывайте про теракты. Каждый теракт, он существенно влияет на экономику страны. И в принципе для чего создают теракты? Вот представьте. Произошел теракт. Пусть будет это кафе, да, или любое другое людное место. Как он влияет на подсознание людей? После того, как они заканчивают работу, вместо того, чтобы пойти в кафе или в парк, они идут быстрее домой. По той простой причине, что они в первую очередь заботятся о себе, о своей безопасности. Когда они идут домой, они не тратят деньги в том же кафе. Когда они не тратят деньги в кафе, поступления для малого, среднего и крупного бизнеса падают, падают на налоги. ВОП падает, валюта падает. Ну, примерно так оно и работает. Опять же таки массовая нарастает. В связи с чем давно существует мнение, что все теракты это исключительный элемент экономической борьбы со своими партнерами либо конкурентами. Так что в первую очередь внимательно смотрите не только финансовые новости, но и новости простые, мировые, где-то что-то произошел теракт, значит валюта может ослабнуть, причем существенно. Простой пример. Если произойдет теракт, ну не дай бог, конечно, в том же Нью-Йорке, что мы увидим? Резкий, резкий обвал фондовой биржи, падают индексы. По поводу доллара, пока зарекаться не буду, но, скорее всего, тоже может упасть, а вот долг будет расти. Примерно так оно и работает. То есть это, мол, любой терапт это может быть как манипуляция, спекуляция едновременная, либо какая-то продавливающая планомерная. И насколько вы помните, 2014 года, да, после различных операций там, в Сирии, когда активно начали беженцев в Европе, рассел, расселять, расселять, количество терактов с каждой недели все больше, больше, больше. Сейчас это подсократилось, знаете, не менее давление чувствуется. И определенная нервозность, вот друзья живут в Европе, они говорят, что ну, не очень хорошо. Есть определенная нервозность, и мы стараемся поменьше ходить по публичным местам. А если поменьше по публичным местам, Люди ходят, значит они меньше тратят денег. Вот как-то так. Это что касается фунта. А, так. 6БУ это 6 b 97 Что есть 6 b 97 Просьба уточнить. То есть, чтобы было понятно. 6 b это у нас фьючерс фунта. У 7 это у нас актуальная экспирация. Вот, смотрите, вот у нас британский фунт. И вот у 7 это сентябрьская экспирация, сентябрьский контракт. А мы его и пробили уже час назад. Так, а с момент, давайте обновим график. А график... Лои пробили час назад. Если мы говорим о вот этом пробитии, но ну, вот эти лои да, пробили, а вот эти еще нет, куда мы тут уходили. 1,2639, а здесь лой 1,2638. То есть не все стопы мы еще могли снести. Вот. И опять же таки, как я говорил насчет э, кластерных вливаний, не настолько несущественно, и как мы видим, цена все продолжает падать. Поэтому если мы говорим о таких основных целях, в первую очередь стоит посмотреть на вот эту поторговку. Основная цель 1.2507. Это если взять за, за такую глобальную, основную. Дальше можно уже поэкспериментировать по уровням поддержки сопротивления. Тут еще у нас и гэпы были, мы их закрывали. Ну, допустим, если берем промежуточный уровень, как э, поддержку сопротивления, ну где-то 1.2565 плюс-минус. Так. Сейчас скриншот посмотрим, почему графики разные. вопрос интересный и хороший это у нас ниндзя, это у нас ниндзя, почему графики разные, ну давайте я подключу э, новый график, может быть там что-то будет по-другому. Опять-таки, возможно что-то как-то глючится в поставщиком ликвидности. Так, Вообще вливание похоже на проталкивающие. Э, сейчас, минуту... Сейчас 1.26.55 а у меня 1.2642. А, ну 0.9.17 это как раз таки есть у 7, это сентябрьская экспирация. Окей. Закрываем. Открываем по новой, смотрим. В принципе, можно даже открыть как раз и только этот контракт. Ну вот, как я говорил, 1.26.39. Сейчас удаление нужно. Что касается слав э -э, проталкивающих, лучше всего проталкивают на самом деле Big Print. Вот есть они есть, либо когда ты открываешь, э, когда ты открываешь. Э, сейчас скажу. Э, кластера, да. То есть вот так открываешь, и ты видишь, что. Да, действительно, Допустим, дельты включим. Да, действительно, есть проталкивающие объемы, как вот эти все красные дельты, это все проталкивающий объем. Это все исключительно были роботы, потому что если бы здесь были реальные деньги, мы бы ввели, цена ушла наверх. А они проталкивали, чтобы снести в первую очередь вот эти стопы, которые прятались у нас вот здесь, потому что ну, все ставят, даже фонды за вот эти лаихаи, мы протолкнули, скорректировались. И на данный момент, да, безусловно, выглядит это так, как будто пытаются протолкнуть. Опять же, пока даже не то чтобы, напор, напор продаж он падает, но ну, по крайней мере, по графику видно, и вполне возможно, что на какой-то промежуток времени мы в районе цены 1.2660 можем заставить Так, а если у нас контракт? Контракт у нас новенький, свежий сверху, а если взять месяц, он у нас тоже сверху, значит, так, в предыдущей неделе также сверху. Ну угу. вот здесь, да, вот в этой области мы видим, что... И плюс у нас под сместился, здесь у нас юнит объемы, Пока честно скажу 50-50. На самом деле не вижу основного останавливающего движения. Если бы вот, вот всего этого не было, и вот здесь резко мы бы объемы увеличились, да, тогда это можно было бы считать за а, такое хорошее останавливающее, скажем так, телодвижение. Пока же ну, набирает позицию. Посмотрим, что дальше будет. Опять же, есть у нас небольшая пустота, которую могут продолжать то может быть какое-то будет легкое телодвижение сюда закроют вот эти проталкивающие дельты да а не красного цвета то есть, роботы опять же что есть такое вот, немного поясню мысль вот, когда нужно цену очень быстро протолкнуть нет, нет желания и возможности ожидать когда же появится роботы самостоятельно Эту ликвидность создают, они, как я уже неоднократно говорил, с одних счетов подставляют лимитные заявки, в данном случае в бай, и по рынку их всех выкупают, точнее, входят по рынку в продаж. И вот это как раз-таки есть сделки роботов, и бай-лимиты, то есть бай-лимитные ордера уходят в минус. Начинается дисбаланс. то есть Зачастую им нужно вернуться вот сюда, закрыть эти зависшие лимиты. Ну, как вот, допустим, мы здесь видим, то есть цена упала вниз, сходила наверх, закрыла, пошла, пошла дальше. То же самое мы можем увидеть здесь. То есть вот движение в эту область и дальше, и дальше падает. В любом случае, цена будет двигаться в противоположную сторону от тех участников рынка, которых больше. Все сейчас э, соберут больше продавцов, поведут. Если с точки зрения логики могут даже и вот сюда повезти, если стопы прятались сюда, если прятались сюда основные стопы, то значит поведут сюда, снимут и пойдут дальше. Вот, вот как-то так. Вопросы по сегодняшнему обзору по нашим инструментом, который мы разбирали. У кого-то есть, если вопросов нету, то в принципе, наш обзор подходит к концу. Фактически в час мы уложились чуть больше. Ну, не знаю, как вы, а я искренне рад. Все ясно. Это хорошо. Если вопросов нету, я тогда завершаю. Завтра вы увидите более красивые скриншоты, чтобы вы могли использовать как шпаргалки Посматривать на цели. Вам же по нашей доброй традиции желаю как можно больше профита. Больше ясности в рынке. И, и самое главное, чтобы вы получали от торговли удовольствие. Всем спасибо. Пока-пока.